Одноклубники, всех приветствуем На отправке у нас Мотобуксировщик железная собака Шириной гусеницы 500 и длиной базы Стандарт 1450 На буксе установлена шипованная гусеница Против скольжения пара по желанию клиента Было установлено на 60 ватт Дополнительно ручки с подогревом ЧК аварийной остановки С хомутом на запястье Подвеска катковая Двигатель Zonction 15 лошадиных сил. Дополнительно был установлен ящик в багажный отсек мотобуксировщика. Букс отправляется в город Ярославль нашему одноклубнику. А мы будем ждать видео и фото. Всем спасибо за просмотр. Пока!